Следующим и немаловажным аспектом будет тот факт, что необходимо периодически уведомлять систему о прогрессе работы. Таким образом люди будут понимать и осознавать, что они являются частью чего-то большего, чем они сами, и это что-то, чем они занимаются, растет и процветает. Поверьте, это очень сильно мотивирует людей.